Магнитал Android 9 дюймов. Нам нужно освободить вот эту площадочку значит, усилитель в машине отсутствует. Разъем вместо штатных, где находится мультирулица, мы берем любую батарейку. Все работает. Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Легко установить. Сегодня мы будем устанавливать Android на Kia K5, ну, или Optima. На Алиэкспрессе купили вот такую штуку так, это провода подключения это значит все упаковано, это крепление самой магнитолы она нам вряд ли понадобится вот сама магнитола Android 9 дюймов вот так выглядит ставить будем вместо штатной так ну, начнем потихонечку аккуратненько поддеваем снимаем дальше у нас тут саморезы так затем нам нужно освободить вот эту площадочку она у нас получается под обшивкой щитка приборов вот для этого надо будет снимать но ну, не то чтобы снимать а освободить щиток приборов так саморезов очень много но откручивать их все надо пластиковые обшивки держатся на клипсах, снимаются определенные навыки достаточно легко. Так у нас все откручено, приподнимаем, а еще один болтик остался. Сама магнитола у нас уже крепится на саморезы. Ага. Так, и здесь два разъема и антенна. Так, магнитолу мы сняли. Сразу смотрим, здесь 4 ума указано, значит усилитель в машине отсутствует. Бывает, что усилитель стоит выносной здесь в сборе в магнитоле так теперь надо собрать разъем вместо штатных ну точнее на штатные разъемы повесить еще один такой Значит, Что мы здесь делаем, здесь мы цепляемся на массу и проверяем где у нас плюс, где минус, значит черный провод у нас минус, проверяем, Вот минус, это плюс постоянный, это от зажигания, тоже можно проверить, включение есть. Так, теперь значит нужно освободить штатные изоленты вот они витые пары они уходят на четыре колонки так затем а, у нас пойдет нужен провод illumination есть он идет на включение габаритов он сюда у нас тоже приходит вот этот провод будет синенький. Так, затем освобождаем кус питания. Начнем как раз-таки с нее. Значит, прицепляем массу, как обычно первой, для того, чтобы у нас когда мы прицепим плюсы, если не будет массы, но при этом могут быть подключены колонки, еще что-нибудь и так далее, у нас ток уже побежит. И побежит он не через провод массы, а куда попало. Это нехорошо. Для этого мы исключим так. Плюс, минус и зажигание зажигание у нас красненький а нац а, это первое положение ключа Аксессуар. так значит сразу оговорюсь здесь у нас получается чтобы э, у нас работал мультируль как он пищи громко чтобы работал мультируль надо будет один из контактов, уходящих на мультируль, зацепить на массу. Для этого нужен будет проводок, посаженный на массу. Так, значит, сразу его и заведем. И провод зажигания, как мы выясняли. У нас синенький. Вот основное, значит, у нас по питанию все подключено. То есть три провода. Далее. У нас есть, если здесь почитать, вот K это кнопка, K2 это тоже кнопка, это идет на мультируль. В Зависимости от конфигурации используется один или два провода. Illumination обозначается IL, это э, тот, что я говорил провод на габариты. То есть, при включении габаритов на нем должно появиться питание. Так, цепляем его на синий, который я уже проверил предварительно. И Теперь у нас здесь на проводе питания, ну, в данной модели есть выход с мультируля. Это два провода. Вот они, вызваниваются они мультиметром. Как бы, если вы не специалист, у вас вряд ли что-то получится. Лучше обратиться к специалисту. Но так как я в данный момент это уже знаю на этом автомобиле, я буду цепляться без проверки. Значит, один из этих проводов сажается на массу, предварительно мною приготовленный провод. Так, и второй провод цепляем на K1 или K2, это без разницы. Один из проводов используется, любой из них будет работать. Теперь, что у нас осталось? Осталось питание антенны, Ну, здесь оно не актуально. Затем провода идут по стандарту, фиолетовый это правый, э, правый задний, зеленый это левый задний и соответственно левый передний, правый передний динамик. Так, И вот это провод, на котором написано бак или реокамера или кам, просто написано. Это провод, на который подается питание при включении заднего хода. То есть берется с лампочки заднего хода. Вот, Остается в воздухе у нас K2 в данном автомобиле и антенна. То есть их можно сразу зафиксировать как неиспользуемые для того чтобы определить как работает где находится мультируль то есть если вы уже определили эти провода которые выходят надо поставить предел где-то 200 кОм на мультиметре надеюсь его видно так подсоединяемся к тем проводам которые я уже определил как вам сказал Один. Второй. Вот на мультиметре. И смотрим. Нажимаем кнопки и смотрим изменения. Вид видно, да, мультиметр изменяет. И показания разные. На каждую кнопку свое показание по этим двум проводам. Вот, то есть подключились правильно. Так. Теперь. Для того, чтобы определить, где какой динамик находится, мы берем любую батарейку на 1,5 вольта, можно на 3 вольта. У меня здесь 18650 аккумулятор литиевый Я к нему припаял щупы. Для собственного, для личного удобства. Вот, в данный момент, то есть, батарейка заряжена. И подключаясь по очереди к динамиком можно услышать какой из них где находится то есть это правый задний это правый передний это левый передний ну и это соответственно левый задний все динамики рабочие проверено можно цепляться так Значит, тоже особенности автомобилей, конечно, есть, но в данном автомобиле идут минусы нижняя, нижняя строчка разъема, плюсы верхняя строчка разъема. Разделяем их друг от друга и будем цепляться. Так, ну, я обычно зачищаю все сразу и потом цепляюсь. Можно делать поступательно. Если перепутать один из плюсов и минусов, то у вас просто пропадут басы. Ничего страшного не произойдет, но звук будет неприятный. Поэтому каждый провод должен сидеть на своем месте. Теперь мы достаем оставшиеся разъемчики так и цепляем значит здесь по-другому не получится здесь обязательно будет именно так как задумал производитель потому что он себя защитил от случайного втыкания не туда куда хочется так и два разъема usb один из них поменьше Так, второй чуть-чуть побольше, но проводов у них одинаково, то есть как бы функции они несут абсолютно одинаковые. Так, здесь теперь есть GPS-антенна. Прикручиваем её на свое место. Так, ну и подключим, проверим, что у нас получится. Так, магнитола включилась. Так, ну что, произошла загрузка. Значит, настроим сразу русский язык. Language input. Так, и ищем, где у нас русский. Так, язык русский. Вот все у нас появилось теперь на русском языке. Так, значит, обучение кнопок на руле. <музыка> <музыка> так, значит, для обучения кнопок на руле нужно нажать соответствующие изображение на экране и нажать это то есть выберите функциональную кнопку выбираем ну скажем громкость нажимаем кнопку на руле обучение успешно вы... выполнено значит она запомнена следующая кнопка выполнена так следующая и так все кнопки на руле обучаем в соответствии с тем что нам требуется то есть обучить можно как вам удобно. Так, значит, ставим флешку, посмотрим, как у нас будет петь песни. Так, где у нас музыка? Радио, музыка. Музыка есть. Работает. Так, проверим громкость работает переключение работает все работает все теперь нужно закрепить магнитолу на панели так продолжим значит для того чтобы нам прикрутить этот девайс на место нужно чуть-чуть подрезать так как он здесь будет чуть-чуть не помещаться значит нужно чуть-чуть и подрезать так, судя по всему, нам нужно срезать только вот эту перегородочку. Сейчас мы это и будем делать. Теперь примеряем. О, дома. Красиво. Так, теперь нам нужно просверлить отверстие. И закрепить. Так, и закрепить его на саморезы отверстия вон есть подготовленные то есть надо их просто шуруповертом проделать в этих пластиковых краях Мы его чуть-чуть расширим, и оно подойдет. Да, так и будет. Так берем четыре саморезика. И начинаем крепить. Таким образом у нас получается он будет стоять на своем месте. Проверяем работоспособность. Включаем задний ход. Все работает. Ну и собираем в обратном порядке. Итак. Все подключили, все проверили Начинаем обратную сборку Соединяем щиток приборов С магнитолой Усаживаем все на свои места так, Ну и Начинаем закручивать Саморезы Готово. Так, проверяем, включаем. Все работает. Музыка играет. Так, видео у нас нет. В настройки выходим. GPS-тест. спутники есть, вот они выстраиваются рядами третий, четвертый три спутника достаточно для навигации то есть четыре спутника поймал уже GPS будет работать все хорошо так музыку можно настроить можно пользовательские настройки сделать, можно фиксированные ну, все в принципе подписывайтесь на канал Будет интересно. Вот, друзья, мы установили Android на K5 или Optima. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайк. Я буду знать, что нужно работать. Пишите в комментариях, что вам было бы интересно узнать. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Ну и что вам интересно, мне тоже интересно.